Российский гимн накануне внезапно зазвучал на улицах Италии, причем сразу в нескольких регионах. Так, итальянцы поблагодарили нашу страну за помощь в борьбе с коронавирусом. Российские военные накануне добрались до города Бергамо, чтобы приступить к работе там. Глава МИД Италии Луиджи Димая Прокомментировал оказанную Республике России помощь в борьбе со вспышкой коронавируса. «Россия прислала маски, аппараты для вентиляции легких и людей для дезинфекции наших зданий и городов. Они по-своему совершили жест помощи и солидарности», сказал глава МИД страны. Луиджи Димайя также подчеркнул, что Италия не боится зависимости от какой-либо страны, так как у республики много друзей во всем мире. Думал делать или не делать материал на эту тему. Я про местные прогнозы про то, как в Италии не сообщат про помощь из России. Элементарное любопытство и минут 10 поиска на ютубе вопрос снимают и дают кучу фактажа по этой теме. Факты настолько очевидного и сообщили и отклик простых итальянцев огромный, что сначала решил не писать, зачем писать об очевидном. Но тут вижу наш материал из серии «Хоть стой, хоть падай». На весь материал этого сюжета ссылка под описание. Жду ваших комментариев под видео, ставим лайк и подписываемся на канал МД Гулькевича.